Дорогие жители Актау! Создан Амонез Актер Булуман. Ваша мечта стать актером? Или актрисой? Создан Телепроекта Держания Кинода Акцион в Кирине. Вы желаете участвовать в телепроектах или сниматься в кино? Творческое мнение «Балашак Филин» приглашает детей от 5 лет и взрослых на кастинг, который будет проходить в Шестом микрорайоне Ваша организация желает поучаствовать. Создание новых теле и кинопроектов, мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству.